«Прачный пир. Ибо много званых, а мало избранных» от Матфея 2214. 14. «Чтоб было для слуха удобно, я притчами вам говорю. Небесное царство подобно земному владыке-царю. Он город прекрасный построил, прекрасней нет ничего» и брачный чертов в нем устроил для первенца, сына его. И вот он рабов посылает звать званных на брачный тот пир, и их разделить приглашает отцовскую радость и мир, чтоб с ним они ели и пили, и отдых могли там найти. Но званные заняты были и не хотели прийти. Опять он других посылает, чтоб снова всем званым сказать, что царь вас на пир ожидает, столы уж накрыты стоят. Но званные сделались глухи, желанием царя не брегли, сердца стали жесткие и сухие, и прибыть на пир не смогли. Иные же звавшие схватили, и, не убоявшись царя, Рабов его в злобе убили, хулу на него говоря. За зло будет род сей наказан. Так царь повелел тому быть, послав свое войско с приказом Жестоких убийц истребить. Вести не желаю я войны, давно уж готов брачный пир, но званные вот недостойны, презрели предложенный мир, И так на распутье пойдите, кого только можно найти. На брачный мой пир призовите, и всех убедите прийти. И вышли рабы на дороге, собрали, кого лишь нашли, и добрых, и злых, и убогих, и нищие духом. Пришли для тех, кто имеет надежду на браке том радостном быть. Там царь предложил им одежду, одеждой для брака сменить. Кто вредище ветхого мира святою одеждой сменит, тот вкусят от брачного пира и бог им греха. Не уменит, и скажет владыка в печали, и с грустью на светлом лице, так многих позвал я вначале, но избранных мало в конце.